Приветствую всех любителей видеоигр, а игра под названием Ghostwire Tokyo. Ну, вышла она достаточно недавно. Из интересного то, что это все происходит в красивом-красивом Токио. Начали пропадать люди. Так, для игроков нужно хотят расслабиться, которые просто хотят насладиться атмосферой. Но для нас средненько это вот самое то. Я еще не решил, сколько будет по таймеру, поэтому давайте пока что полчаса. Как я понял, сюжет заключается в том, что начали пропадать люди в Токио. Нам нужно будет выяснить. А, добавлены вещи из делюкса. Спасибо. Бонус за предзаказ тоже. Спасибо. Все никак руки не доходили. Все, никак до нее ручки не доходили. Так, выглядит, кстати, неплохо. Ладно, мне нравится. Кажется, чуть-чуть понизил качество для записи. Качество игры. Хотя не переживайте. Если у меня все так хуво смотрится, значит так и да уходит. Бля, что говоришь, это я, пожалуйста, блядь. Живой не подойдет. О, блять, на русском. еб. Не-не-не, сейчас исчезнут. Ебать, случай. Может он. Ебать, я на мне понравилось. О, усилился в кого-то. Знаете, мне The Dark напоминает, если честно Как будто какая-то темная сущность Вселилась в нас, ну, естественно А, даже так То есть он разбился Умер И в него вселился какой-то дух И он ожил Ну, тем самым его тело зафункционировало Ну раз уж будучи мертвым, он смог ожить. Да, и реально отвечаю, напоминает за Darkness. Бать по улицам в какой-то черной хуйне. А, кипя его зовут, да, мы теряем его имя. Надо, кстати, комментарий отключить. Вот палево какое-то. А, не, ладно, если я буду громко пиздеть, и вы будете что-то не слышать, вы хотя бы сможете перечитать, да. Ты как, цел? Осторожно, не шевелись! Мы сейчас вызовем скорую. Ну <эпает> да. Что это с ним? Выглядит так себе. Эй! У меня вообще сеть не ловит. Что это Что с ним? <свеч> <сбежим отсюда! п hacking> Что? Что за хрень? Значит, ты ]icism. все же не умер. А! Ладно, он не умер. Очнись, парень! Мне нужно тело! Ну! кто это сказал? Черт. Так ты помогать не хочешь, да? Бля, какое на кинцу? Мне нравится. Давайте так просто весь фильм, блядь, просмотрим и я, конечно, пиздить иногда будет, Ну, как бы как бы без моего голоса <Слыш> так, а он не исчез хорошо как раз таки, за этой черной сущности он, наверное, не что? исчез мог бы и догадаться уже пока я здесь, тебе это не страшно пошли что за... о, призраки кто-то идет. Закрой рот. Прячься, от чего встал? Давай живее. Охуенно он спрятался. Я охуею, блядь. О, на игру перешли. Сразу видно разницу. Отлично. Так, интересно, что это за призраки? О, без головы дети какие-то Да, а? А? Бля, классная маска. Я бы хотел такой. Так, судя по всему, это реально заблудший душ. Я дарую <с> вам спасение. Вам спасение. Искупление душ Ваши души очистятся, очистятся И станут фундаментом нового мира Я уже приготовил подходящий сосуд, сосуд, сосуд. Для вашего для прибытия <кười> <кười> Так, аж попить захотелось Тут так, так вас отдать Твою мать! То есть он. Нихуя он их в кубики закрывает. А эти так чисто поплакать пришли. Чисто чтобы опла, ну, типа эти, ну как на похороны, знаете, приходят, они постояли такие, поплакали и пошли дальше. Ебать, это что за громадная хуйта А, ну он дождался, конечно, а. сейчас ебутся. да? Наш рак. Пошли. А? ты о чем вообще? И, и кто ты? Эй, не, не... борись со мной. Дело а. теперь мое. А ты уже умер. Покину тело, тебе хана. О нет. Тоже мне теперь. У тебя нет других вариантов. Подчинись. Не могу. У меня здесь еще дела. А, -а, -а матушка мертвая. Мне все равно, что там у тебя. Будешь ныть, найду тело позговорчивее, а ты просто исчезнешь. Да? Тут нет других тел. <свист> Умник. Так, не знаю, что тебе надо, но ты в моем теле. Нечего мне указывать. Что ж, раз ты такой наглый, можем по-плохому. <свист> заставит его умереть И еще раз тебе, брат, ну? так не будет что я сейчас буду сражаться да с ним там или И еще, еще? что-нибудь Останешься один. Так, все, вперед. Хватит приказывать. А, честно было бы лучше, если бы он ему хотя бы чуть-чуть объяснил. Но, судя по всему, у него пол лица нет, потому что ее отхуячило. Голова первая, начало. И поэтому он умер. О, вид от первого лица. О, вот это, вот это, вот это, вот как она, вот это вот. А, а, Блять, а хули здесь на геймпад. Я что-то не вкурил. Какая нахуй вибрация? Ладно, похуй, я с квадратурки сижу Вот так мне нравится боль... Ой, ой, блядь Я же все настраивал, я специально смотрел настройки Вертикальная синтезизация, бла-бла-бла Качество теневых, разгрузки, текстуры, Трассировка лучей, бла-бла-бла-бла-бла А что-нибудь это самое? А где это самое? Яркость, похуй... Вот, размытие передвижения. движении До свидули я же их вроде отключал. Вот, так и ты посмотрим. Так, сейчас поменьше это, блядь. Стоп, куда? Чего? Не понял никуда. О, слендермен! Здорово! А ч у вас так много? Что за чёрт? Придумайте их поменьше <связь> не надо. Ты ж ебучий случай. Опасный парень. Слушай меня, если хочешь жить. Хорошо, ладно, так уж и быть. Токсинсивити, конечно, большая Как блокировать-то, блядь? А, колечко мыши, блядь! она как-то сама заряжается или похуй, типа? Нахуй, пошел. что я сейчас делал? Я, иначе эти твари быстро оторвали бы тебе башку. Бля, блок ставить неудобно, если честно. <связывая> не показалось, и у тебя были какие-то дела? Блин, а, что падает всё. Я обещал сестре, что приеду. Так, подождите, а можно это самое а, настройки? Бля, честно, неожиданно. А, кнопка, привязка, клавиш. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, блок, блок на эту кнопишку или стоплетная. Вот а, я не могу на это, только на эту. Ладно, ничего страшного. Бла-бла-бла-бла. Это понятно-понятно. Так, это у нас призрачное зрение. Потом мы это все узнаем. Рывок, хорошо. Так. А... Угу, угу. Все, а, ну сейчас мы сохранимся. Сейчас только сенсивити поменьше везде сделаю, блядь, пизду. угу. угу. О, так намного же приятнее. Так, открыть карту М. Нихуя себе на руку посмотрел, там карта. Хорошо. Так что значит, ты ехал к сестре, когда попал в аварию. Извини, не хочется болтать с чуваком, который чуть не задушил меня. Ага, стрелы у меня не бесконечны. А ты-то кто вообще такой? Сначала ответь на мой вопрос, тогда я расскажу. А как ответить на его вопрос? Ты только погляди, что с городом стало. Не думал, что до такого дойдет. Люди-то зале, его, посмотри. Блять, как же красиво! Охуенно сделано. Прямо не узнать. блять, у меня же на самом деле дар речи захватил. Так вот, значит, у нас слилился какой-то член. Мы даже не знаем его имени а, из-за того, что мы попали в аварию, потому что мы мертвы, но в целом душа еще не успела покинуть тело. Так, сообщите, друзья, Туман сегодня жесть. Никогда такого не было. Вообще ничего не видно. А, а все, да? А сообщение, друзья. То есть, в принципе, здесь есть смысл осматриваться, ходить, что-то смотреть. А сюда можно? Туман лучше обходить стороной. Хорошо, хорошо. То есть, в целом, мне вообще не дает еще двигаться туман. Стоит осматриваться. Да, я помню, что здесь можно ускориться, но я пока не вижу смысла ускоряться. О, нихуя себе. А, я не могу подняться. А жаль. Так. Что мы еще имеем? Но, в целом, ничего интересного. Так вот. Имя он нам свое не рассказал, ничего не рассказал. Из целого, что удалось нам понять, снять. это то, что я остался жив. А это еще что такое? Это потусторонняя материя. Иногда она просачивается в наш мир. Сейчас сам поймешь. Попробуй по ней ударить. Хорошо. Так, и удар рукой. Ага, Хорошо. Баз... смотри ты тоже можешь поглощать их энергию? Обычный кристаллический эфир, когда вам будет попадаться кристаллический эфир, его можно высвободить, разбив кристалл эфирным плетением или ударом рукой. Поглощая эфир, вы восстанавливаете энергию, необходимую для атак эфирным плетением. Также эфир можно получить за победу над чужаками. Блять, они любят на правую кнопку мыши, если честно. Ой, на правую кнопку мыши, на бэк, типа закрыть. Так, значит твоя сестра лежит здесь. Ага. Как-то не вовремя она заболела. Нам сейчас на четвертый этаж. Ты беритесь до палаты Мари. Так, как я понял, да, эти штуки здесь не просто так все появились. Значит, здесь мы будем еще сражаться с кем-нибудь. Очень много переходов в плане видео, конечно. Мне это не очень нравится. Но они поглощают материю, правильно? Да, они убирают души. А это кто? Что они делают? Ищут и собирают души, которые отделились от тех. Это еще зачем? Чтобы утащить их к себе в загробный мир или просто сожрать, одно из двух. В любом случае, эту душу уже не спасти. Я прошу. Так, он решил попробовать. Ладно. Так, блок. А, ага, хорошо. Видишь, эти твари нас пока не заметили. Пригнись и попробуй пробраться ними незаметно. Да зачем, типа, если я могу его расхуячить? М -м почти бесшумно. А дверь тут открывается? Так, чтобы мгновенно одолеть врага, путаюсь к нему сзади и нажмите изгнание. <свеч> Охренеть. Ничего не бойся, и ты справишься. У меня аж мурашки по коже. Выглядит очень качественно. Похоже, очень красиво. С моей силой. Спасибо большое. Так, уровень синергии. За победу над врагами выполняете задание, вы получаете очки опыта. Очки опыта повышают синергия, а кита со своими новыми способностями. С каждым новым уровнем ваш максимальный запас увеличится. А вы получаете очки навыков, которые можно распределить. Хорошо. А, у -у -у, пока что вы к этому не готовы. Shift. При достижении нового уровня с получать очки навыков, которые можно распределить а Теперь у вас есть доступ к меню навыков, попробуйте освоить усиленную атаку ТАХАХАЯ а... Усиленная атака Так, вы можете выполнить усиленные атаки эфирным плетением зажитой клавишей а, Их свой зависит от выбранной стихии Ветер выпускаете два наводящих порыва ветра одним за другим, вода выпускаете водяной лезвие шириной 4 метра, огонь выпускаете огненный шар. Знаете, мне это напоминает, блин, я забыл аниме как называется, вот если так. честно. А, сейчас бы посмотреть название. По-моему, по-моему, оно а, не вечная воля называется. Вот я совсем недавно смотрел, я прям, прям даже, прям, прям, ну прям не так давно, на самом деле, мак на полную ставку, во. Они же тоже могут э, получать стихии, ну вообще у них врожденное, а тут в целом три стихии, еще есть четвертая молния. Я больше чем уверен, что есть еще молния. В ничего страшного. часто встречаются такие твари. Будь осторожен. Кто они такие? Мы зовем их чужаками. Они сделают все, чтобы утащить тебя на тот свет. На самом деле у меня полная мощность способностей, поэтому можно из и пожахать по ним. Я только присел, блин. Хорошо. Подожди, пока Ладно. А, вот накопилось. Ядро. Чего? <форкут> да ну на. Ебать. Отвечает оно. Так листов Краюнова. Объединение. Приходите на больш... на Балашиный рынок. Дети выросли из курток и брюк, а выбросить жалко. На кухне пылятся приборы, которыми вы не пользуетесь. Возможно, ваши соседи будут рады их приобрести. Подарите вещам новую жизнь в доме. Балашиный рынок. Кстати, полезная штука, на самом деле. Так, а как там встать на контрол, блять? Отлично. Так, но в целом реально очень похоже. Там точно так же были ядра у животных, у монстров. Только здесь уже монстры... Осторожно, они здесь. Ага. Поплати энергию эфира. Да не нужна она мне, у меня полный. Так, а ты куда пошуршал-то, блядь? Хуя, он там ходит. Так, он в окошко встал, я смотрю. Ой, их тут много. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, куда он там пошуршал? Ладно, не страшно Минус один Отлично Один минус Они там что-то смотрят Ха, тоже. это уже. Тупые кашолки, блядь В соцсетях сидят, блядь Я хуе Ой, ебать вас тут много-то нах, не повесе Это в телефоне сидит Так, а как это завалить? Я прыгать могу? О, отлично Блядь, на звонок ответил, прикиньте На звонок ответил Так, ну что, попробуем так их завалить, наверное Бля, они реально слепые, по-моему Ладно, похуй Я забыл на какую кнопку вытаскивать ядро, но похуй Привет, курица Пошла нахуй Давай-давай-давай-давай, и чё, и чё? Нахуй Нахуй, так, как там ядро извлекать? Ага, спасибо Вытаскивай быстрее Оп, пошла нахуй А, мне не дали ядро вытянуть. Ну ладно, ничего страшного В целом мне нравится Так, а чё они тут читали? Новости какие-то смотрели Честно, это чем-то напоминает немножко хоррор Потому что на экшен это не очень похоже Опа, а что у нас тут? Пакетик поднял. Что-то есть? Какая-то еда. Бери все, что найдешь. Сейчас выбирать не приходится. Ну да, согласен. Он прав. Так, пища исцеления. Зажмите c чтобы потребить пищу, и дай напитки в сана здоровья. Кроме того, они дают небольшой постоянный бонус к максимальному запасу ОЗ. Чтобы быстро употребить пищу, откройте мне вещей, добавьте нужный предмет для быстрого доступа и используйте. Логично. Так, ну жизни у меня, в принципе, ну, не полные, конечно, но мне хватит. Причем блок. Работает вполне хорошо, если еще и нажать в, нужную, о, в нужное время, то это самое. То сработает вообще профессионально. Так тихо, главное не спешить. Но он вроде бы предупреждает о том, как когда это самое. Как-то мне не по себе. Что это? Где, блин? Он сказал, что это? А где, хуй знает? Сейчас мне немножко очкова, потому что, блядь, от этой музыки мне с... Совсем... Блядь! Ебать, Нахуй так пугать! Ебать, я чуть нахуй сейчас из спортков не вылез, ебать, О, блядь. Блять, из штанов нахуй не вылез, блять Фух Блять, да сучи ебучий что случай, здесь? нахуй а -а -а. Как меня это прям Напрягает А что, пожарить больше ничего не? Я сейчас заряжу силушку, блять Пизды, да Ладно, у меня блок под рукой, похуй Погнали, блядь. Ладно, похуй, пойдем пешком Это слишком долго Ух, нихуя себе, горит Oh, что происходит? Соберись. Паниковать сейчас некогда. Честно, мои глаза страдают. Сейчас еще здесь какая-нибудь хуйня будет. Я же говорю. Мари? М -м, Мари. Я уже иду к тебе. Мари! Мари, Тебе сейчас и не такое может привидеться. На самом деле, нахуй ты разорался мне. Ну я на всякий случай зарядился, <смех> потому что ну хер его знает. Вдруг это Мари, типа там призрак будет на самом деле, а не Мари, и пизды даст. Мне кажется, все-таки вот эта черная хрень, это не он, а как раз таки то, что ему оторвало, и там кишки вытекли, и все такое. Но то, что он хорошо видит, меня удивляет. Ебать. Это я где? О, пришел, ублюдок. Чудес. Ты побывала на том свете, но все же выжила. Мне как раз нужен был такой наблюдатель. Теперь план осуществится. Не трожь ее! А ты кто? Такой, не слышал, как будто он все это время тут стонал, орал, блядь. И только сейчас, вот а ты кто такой, блядь. О, он чувствует души. А, это ты. О, он может спокойно выходить из тела. Какой глупец. Я вызвалил твой дух из тюрьмы, но ты возвратился в брянное тело. Ты прав. Я за тобой Занятно Такая сила воли Увы Сейчас я немного занят Ну-ка, пухоника в него немножко чего-нибудь Я сказал Не трогать ее а, Она твоя Атрин страх я помогу ей спастись. Нихуя себе. Вот это способностей. А, это другие ниндзя. Окей, это другие в маске. Я думал, это все он сделал. А это все-таки другие нас остановили. Че сейчас будет обряд очищения, да? Ну, там душу извлекать и вот, все такое. Ну, мое, по мере предположение. Ой, сейчас будет больно. Прям через сумку, бля. А, то есть здесь решили кровь э, и все остальное немножко убрать и показать вот этой черной хернёй, да? Ну или как это еще назвать? Черная сила. Да, помните, прям через сумку прохуя дырку Дырка даже. В сумке. В сумке дырка А на одежде нет. Эх, жаль. Не, на самом деле кровь можно было бы и оставить. Но это такая более азиатская же игра, поэтому, да. Где я? Сумки-дырка до сих пор, я... да? Да, дырка, смотрите. Умер? И в теле дырка. Умрешь. Если ничего не предпримешь. А вот и... Ты провел в реальности три секунды. Один вдох, и ты мертв. Нет. Я должен выжить. У тебя один выход. Отдай мне тело. И я спасу ее. Думаешь, я поверю? Не хочешь, не верь. Только ты умрешь, а сестра достанется этому году и вся. В целом он прав. А я просто исчезну? Не знаю. Если повезет. Ее зовут Мари. Я Акита Идзуки. Ха. Ну, давай познакомимся. Что ж, а я Кейкей. Имени уже нет. Кейкей. -кей. Прошу. Спаси, Мари. А, нет, смотрите, тело-то целёхонькое. Больница? Ой, таймер уже заканчивается. А быстро. Смотрите, и даже эта черная херня сходит потихонечку с лица. То есть прям полное исцеление. И сумка целая. То есть он только нашу душу повредил. Мари! А он все-таки еще жив! Я думал, он полностью отдал тело все-таки. Но по крайней мере предполагал я это. А мне вечно говорит двери запирать. Лицемерка. И запер ее там. Мари! А, так вот, что примерно произошло. Она не смогла выбраться. Я что? Давай, соберись. Окей-кей. Okay, okay. Лучше бы, кстати, написали не КК, yeah. а типа КК. Я, что, живой? Считай, повезло. Даже тело восстановил, смотрите. И личико. Красавчик, что сказать. Теперь мне напоминает Джонни Сильверхенда. Так что, могу я побыть в твоем теле? Это... Мне решать. Я... Я не исчез! Так, и чё? А как бы поспать? Эй, ты что, сливаешься? Нет, конечно. Смотри у меня. А вообще тут стало даже уютно. Как ты думаешь, куда он мог забрать мою сестру? Ему нужно. Ага, ага, окей, я Видимо, сейчас он к нему готовится. Ага, значит, если мы выясним, где. Погоди, он же тебя просто прихлопнет. Всему свое время. Он... Если ты не Пойдет. против, сейчас мы пойдем туда, куда я скажу. Красавчик. Так, смотрите. А, на этом мы закончим, как бы, это первая серия 30 минуточек. Вторая, скорее всего, будет примерно такая же, а может быть и все из них. В принципе, игра очень интересная, очень хорошо сделана, красиво, Даже показывают все-таки предысторию, как что случилось, почему она попала в больницу, скорее всего. Отчасти он виноват. Ну, как сказать, отчасти. Частично он виноват, потому что он ее закрыл, потом съебался, и там, короче, много всего произошло. Ой, Ну что? подожди, мне это все-таки напоминает, уже теперь, уже реально напоминает мне, блядь, киберпанк, только немножко в другом стиле, в Токио, в более красочном, потому что мир киберпанка выглядел немножко иначе для меня, ну, в целом, я думал, надеялся, что он будет выглядеть более живой, но сюжет игры мне очень понравился, очень надеюсь, что и эта игра мне очень понравится по сюжету, потому что больше я игры ценю по сюжету, в целом, сделано красиво, аккуратно, монстры выглядят живыми, слава богу, потому что это не какие-то неизвестные твари, как в Скарлетт Нексус, а это прям какие-то призраки. Надеюсь, их будет большее разнообразие. Не только вот эти Слендермены, блядь, ну реально на Сленде похоже. Будь бы они чуть-чуть повыше метра на два. да было бы вообще незаменимо, скажем так. Плюс какие-то школьницы, но еще там какой-то был гигант. Гигант, я хочу увидеть побыстрее. Надеюсь, это какой-нибудь мини-босс, которому будем пиздить и так далее. В целом, я доволен. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки, что смотрите меня. Пока-пока. До новых встреч в следующей серии.